Привет, друзья! Вы смотрите канал компании OrderFlow Trading, и в этом видео мы рассмотрим 4 простых способа, как избавиться от переторговки и стресса. Если вы DA-трейдер, то вам наверняка известно, что такое большое количество лишних сделок внутри дня, которые не приносят никакой пользы. Комиссионные растут, убыточные сделки забирают полученную ранее прибыль, а нервы на пределе. Сейчас вы получите несколько простых советов, как этого избежать. Первый совет – One day, one trade. Это означает, что вам нужно совершать максимум одну сделку в день. Большинство торговых дней двигают котировку в понятном внутридневному трейдеру направлении один или максимум два раза. Пытайтесь совершить одну сделку в день на одном, самом понятном вам инструменте, и этого должно быть вполне достаточно, чтобы двигаться вместе с рынком и избежать большого количества не приносящих пользу действий. Второе правило – поиск самых сильных уровней. Большинство трейдеров используют для поиска точек входа уровней или зоны, возле которых рынок с большей вероятностью может развернуться. Если вы будете искать сделки только возле таких уровней, то большинство убыточных сделок отпадут сами по себе. Третье правило – не торгуйте сомнительные паттерны. Безусловно, у вас есть свои любимые паттерны, не так ли? А как часто вы придерживаетесь их, не открывая сделки на авось? Приучите себя использовать только самые понятные торговые ситуации и странные сделки с сомнительным будущим не будут портить вам статистику. И четвертое правило – не ставить слишком короткие стоп-лоссы. Если, конечно, вы не скальпер, то это правило значительно облегчит вам жизнь во время торговых сессий. Я думаю, у всех были ситуации, когда слишком короткий стоп-лосс лишал вас выгодной позиции. Вам приходилось перезаходить в рынок по худшим ценам. Это растет как снежный ком. Чем дальше у вас стоит ограничение убытков, тем больше шансов остаться в рынке и взять добычу с первого раза. Согласитесь, эти правила очень просты, но в то же время реально способны уменьшить количество безнадежных сделок. Проанализируйте свою торговлю, устраните эту проблему и вы увидите, как преобразится ваш трейдинг. Ставьте лайк, если этот чек-лист был вам полезен и пишите в комментариях, что бы вы добавили в этот список. До встречи в следующих видео!